Как там уже он 39 человек? Эх, совсем. Да, доброй ночи. Марина, Наталья, Нина, Гузель.. Гузелька. Какая. такое имя. Да, Ольга. Здрасте. Звук есть у нас. Как у нас там, а то... с микрофонами не очень хорошо. Поэтому.. Что же, сегодня мы с вами опять поговорим, поговорим о шамане. Потому что, сами понимаете, а, звук есть, все отлично. Это хорошо. Поговорим с вами о шамане. Тут э, прислали мне э, его Алгиз, чтобы напомнить нам о том, что он сейчас находится в сложном положении. Но Также помнит о нас О тех, кто думает о нем И эти мысли Поддерживают его Там, где он находится В этих, как, говорится, как мы их назовем Припузовских застенках Поэтому Чтобы мы, мы знали Что мы переживаем об этом Сейчас я вам Включу Так сказать Голос шамана, чтобы вы Вспомнили, вспомнили его Его вот эти Что он всегда заботится Мы заботимся о нем, он заботится о нас Здравствуйте, мои друзья Все мои друзья, вы все мне друзья Здравствуйте, я вам сейчас запою свой алгыс селительный против болезни он так же, как молитва Пресвятой Богородицы, отселит вас, это от болезней, против болезней. Так что все будет хорошо. Аминь. Дом. Jai <Sessing> Guru ну вот друзья мои это мы послушали альгыз шамана ну как говорится альгыз исцеления и видите друзья мои очень сильная вещь действительно что знаете шаман вот кто кто скажет вот именно чувствуется мистическая мощь и вот Действительно исцеление И поднимается энергия Поднимается до груди Снизу энергия земли очень, силь, очень сильная очень мощная Поэтому друзья мои Действительно Так видите уже тут Так Тара Тара благодарю Обязательно отправим это Виктории Помощницы шамана так, друзья мои, видите, его уже тут много-много людей Ну, как вы понимаете, что суд над шаманом, на то, что его принудительно собираются опять держать в этом Будет э, состоится 1 февраля, ну и как обычно это будет, видимо, выездной суд То есть судьи, как это уже теперь принято в этой путинской, как говорится, беззаконной стране Опять суд будет как куда-то выезжать То есть тайно Наверняка не свидетелей Как говорится, никого не В поддержку шамана туда не пустят Как в прошлый раз, вы помните, что Какая-то там Кто там, начальник полиции Или начальника полиции Не знаю, жив ли он еще, этот вот Лебедев Или Лебедь Такой противный, противный, мерзкий, отвратительный Старикашка, не знаю, долго Мне кажется, что уже он Как говорится, на последнем из дыханий. Но вот тогда э -э -э, с -э помощника шамана Тихого прямо чуть не задушили, бросили там еще ему обвинили. Сначала придушили, а потом еще обвинили в том в сопротивлении. В общем, совершенно дикие незаконные вещи, и мы это видим. Мы видим все эти все эти мерзости, что и здесь эти выездные суды, когда один судья уже готовое решение готовит, дает вот. Хонор вот, говорит, 1 февраля, да, это 1 февраля э, Февраля действительно этот суд И как мы понимаем, то решение-то у них уже заготовлено Решение уже заготовлено, что шамана, как говорится, будут держать в, этой, э, в этих застенках Хорошо, что он жив, жив, здоров То есть он... Э, Формально они ему предъявляют, конечно Ну вот несут а тройка Какая тройка? Теперь уже не тройка Знаете, тройка это три человека <coughs> А это единичка То есть один судья там Или кого там они нарядят в эту мантию Кого угодно, хоть там этого <coughs> Тоже Поэтому Понимаем, что Надо поддерживать шамана Всячески Хорошо, что Весь мир об этом знает Сейчас видите, вот этот вот наш этот, как говорится, гражданин Он ожесточился Сейчас я смотрю, Мишустина пустили этого гражданина, так сказать, яйцо вареное Пустили, что он там малый бизнес он восстанавливает в Карелии Все, что они уже погубили, они восстанавливают Даже ради того, чтобы что-то отмазаться Путин свой дворец там за неделю ободрали всю плитку Все, что можно, вывезли в таком, в порядке уже сняли фильм, что это типа не путинский, знаете То есть, коротышка, в общем, бахает повсюду Всех уже там предупредили, что значит, кто выйдет 31 ну, тому вообще кранты Потому что, да, видите, вот, людям чувствительным, как я понимаю Когда вы, как бы, не только ушами, но и сердцем слушаете вот эти музы, Музыку, вот эту, непростую музыку А чувствуете вот ученые подписали обращение ну сами понимаете плевал он он плевал на всех ученых на все знаете он плюет на выход на то что там полгода в этом в хабаровске люди выходят на них наплевали вот сейчас люди вышли что что от этого кто-то услышал их да нет их практика наплевать наплевать вот уже там какие-то дела что на этих митингах заразили всех Прямо такой вот на, на их вот этих никого не заражают А тут То есть режим запугивает, убивает Действительно сейчас, видите, хватают людей Хватают, придумывают, наказывают И все вот эти вот суды Ну и шаманка, как говорится Как Попал вот здесь вот под раздачу Но ну, мы понимаем, что Они его Как говорится, убить не могут И это хорошо Но мы их должны Мы должны поддерживать Нашего шамана Как нам поддержать шамана Ну, а, друзья мои, мы все находимся далеко Там сейчас есть, есть люди, которые ну, вот там там работают Это адвокат, адвокат э -э шамана, женщина Его там ближайшая помощница Виктория э -э Его там друзья, которые всегда, вот знаете, вот они там всегда Уж, уж там, знаете, кого-то можно кто-то там много слов говорит Там в чатах каких-то, это понятно Там обычно какие-то скандалы, ссоры между собой идут И не очень приятно это смотреть и слушать, кто из них там больше больше за шамана И в основном это сливается какой-то базар-вокзал А вот э, Тихий, его жена, вот Виктория Вот это вот, как я понимаю, люди, которые, которые реально ходят, не боятся там этих милицейских полицейских обвинений это они поддерживают поэтому поэтому вот какие-то там эти средства вот сегодня тут одна женщина что-то перечислила я отправлю вот этой виктории и да вот хонор тоже он как говорится друг шамана вот Сергей Тихий и Виктория Хранительница Вот у нее имя такое сложное ну, По-якутски Но переводится как Виктория Победа Поэтому вот, вот эти люди реально находятся там В Якутске и реально предпринимают Да, Русь мистическая страна, друзья мои мистическая страна и все все здесь у нас мистика и мы понимаем что сейчас такой переломный период и запишите алгиз отдельно пожалуйста ну хорошо друзья мои я его там запишу может в телеграме в... это выставлю поэтому ситуация сложная друзья мои Да, энергии подкинуть шаману обязательно то есть вот кто из вас способен обязательно как бы направляете, как вы это умеете Вот энергетический шарик шамана Потому что очень важно Он сейчас отделен от мира Естественно на него там давление оказывается Его и там психологически, физически запугивают Но когда у человека есть Понимание, что о нем Помнит весь мир Вот видите, Швейцария да. Татьяна Замечательно, то есть Весь, весь мир, во всем мире я знаю, что поддерживают шамана И мне люди пишут и, и из Канады, и из Норвегии, и из Финляндии э, из, ну, вот, вот, из Италии, <давно> даже из Кореи То есть вот, в общем-то, даже не сказать, сколько стран переживает за это Везде там люди, которые... Эх, так что Все будет как при освобождении Одессы По неизвестным причинам Ну, друзья мои Да, зажали Кремль Ну, видите, все Кремль не то, что думаете, вам сдается Сегодня, видите, совещание было у Путина. И там он, так сказать, достаточно серьезно намекнул на угрозу на Дальнем Востоке. То есть он хочет стать стеной. То есть когда, знаете, внутри не все в порядке, выискивают внешнего врага. Как я понимаю, теперь это вроде как Китай. Кто может угрожать нам на Дальнем Востоке? Ну, наверное, только империя Поднебесная. И Путин проводит совещание, там, министра оборона, все там, все будет на... А сам как говорится, есть ли там вот На протяжении Китайской границы Достаточно сил Или все силы собраны вот здесь Чтобы здесь митинги гонять Вот вопрос Опять здесь Мануш, диверсант, какой Мануш Если у нас тут Мануш Мануши не видали, вот из Франции Из Германии, да, друзья мои Алгиз надо записать отдельно, погромче Но это алгвиз на здоровье И, в общем-то, не мешает слушать Это как бы подарок шамана нам с вами Поэтому Шаману хорошего адвоката надо идти. У него там работает адвокат Женщина серьезная и хорошая Что значит хорошая? Вы думаете, это хороший какой-нибудь он кто здесь у нас? Борчевский Какой-нибудь такой, с усами Дело что В том, что Полезно что-то То есть адвокат будет делать все, что нужно Все, что нужно, как я понимаю Вот Турция, Германия Да, уже давно На Дальнем Востоке границы пусты Наталья Стальная А тут Путин озабоченность высказал Что как же нам грозит Угроза То мы, значит, с китайцами братаемся А теперь на Дальнем Востоке нам грозит угроза Да-да угу. Угроза Действительно, друзья мои Китаю только надо пересечь эти границы и пойти и Пойти и что? И тут же, ту же Якутию, как говорится, взять <клёх> Взять запросто Без всяких этих А мы будем а Коротышка будет, значит, за свой дворец биться Вы представляете, вот насколько Неделю они этот дворец разбирали, чтобы внутри все ободрать, чтобы там это, снять какие-то вещи, что типа дворец не его А хоккейная площадка, что-то странно, кто же, кто же у нас с хоккеем так увлекается, кроме как, как крашкой и, и этот, его, его дружбан в этом Но дворцов-то не строит, а этот строит, поэтому, да, Привет Мистик, можно ли доверять ролику богатыря Друзья мои, знаете Я выставляю ну, вот, ролики людей, которые мне присылают И каждый из вас должен через свою душу воспринимать все эти вещи Понимаете? Выставляю специально, что, знаете, мы привыкли вот к такой жесткой реальности Как вы думаете, достигается мистическое сознание? Когда вы понимаете, что этот мир не такой Как он есть Понимаете, что, что это означает На самом деле, действительно, мир не такой У нас есть своя программа И если бы мы отдернули эту занавеску То многие из нас э, Умерли бы в течение Ну, я не знаю, 15-20 секунд Если бы мы не были закрыты этой капсулой и видели все вот как вот, вот мы вы живем в привычном мире и не догадываемся что вот здесь здесь же здесь и сейчас мир совсем другой мир энергии это океан это огромный океан и океан жестокий вот вы сейчас сидите там где-нибудь в кресле там смотрите у вас все вот кроватка там или или креслица, все привычно вы можете там сходить на кухню себе чайку налить там с чем-нибудь, с бутербродиком Там какими нибудь замечательно А вот представьте, что вы вместо этого оказались В ночном тихом океане Где у вас над головой там звездное небо Не с такой, как у нас, а с миллиардом звезд И под вами бездна там километры Километры воды темное, и там неизвестно какие существа И они уже там плавают, и вы ощущаете это вот, А вы находитесь посередине, на этой уровне, на этом воды А у вас не хватает сил взлететь, потому что вы неосознанный Но у вас хватает сил утонуть и быть сожранными там ужасными тварями Вот это вот ощущение, представьте Многие или из нас выдержат это ощущение настоящего мира Настоящего мира, не этого отражения, которое мы с вами видим и называем нашим миром на самом деле мир энергии, мир Вселенной очень-очень серьезен. Поэтому то, что вот вы видите, там некоторые думают, что-то там этот богатырь какие-то фантазии несет. А дело в том, что он ощущает энергии. Не на 100% он ощущает так, как это есть Понятное дело, что вам кажется что-то фантазийное, думаете, человек, может быть, там, как бы, что-нибудь там употребляет или выпил что-то. Но надо шире смотреть, надо в свое сознание допускать некоторые вещи, что очень много странного может происходить. Когда вы, вы, вы это понимаете, вы не удивляетесь ничему. Потому что мир, он не такой, как наше представление о нем. Вот это вот, если вы это поймете Поэтому думайте о том Понятно, что вот эти, как, как говорится, вот все там Вышел богатырь, всем он голову срубил И мы теперь можем жить свободно и спокойно Нет, друзья, это не так Скажу вам честно, это не так Спокойно мы не можем жить И все будет не так просто И будет очень много сложного Поэтому... Самое главное для вас развивать Вашу душу, ваше сознание А вот эти вот Какая-то информация Может быть такая странная, дикая Но... Ставить свою оценку не спи... Просто наблюдайте Работайте не разумом, а душой Мистик, у меня для тебя Супер предложение, надо лично пообщаться Ну, э -э -э дорогой мой человек знаете, из, я настолько вот настолько загружен. Видите, я так, поэтому я понимаю, что, наверное, есть что-то такое. Ну, я не знаю, там напишите мне что-нибудь. Ну так вот вкратце просто вот что-то такое. Мне не, не каких до каких-то больших проектов. Я вам не, как говорится, <coughs> не богатырь и не гончар. Я, как говорится, человек простой. И занимаюсь простыми делами Бесов гоняю Вот каких-то таких маленьких вот, Из людей там бесов гоняю Пытаюсь помочь чем-то вот, Пытаюсь вот здесь Я не, не работаю в масштабах планеты Друзья мои Я не всего лишь может быть Старый глупый караванщик Который куда-то кого-то Какие-то души может довести Может что-то подсказать Вот и все Поэтому если у вас масштабный проект Вы лучше обратитесь к гончару Или к богатырю Они Наверное с удовольствием Да Вот Степанов знакомый катался по китайской границе В 2012 13 году Китай, Войск почти не осталось Все вывели Ну что вы думаете Армии вообще я не вижу армии Вот они тоже сейчас показывали Шайгу, совещание Там опять какие-то супер где оно? Где? Вы видите много В советские времена Вот даже э, В, в какие-то выходные дни Солдаты в увольнении Патрули армейские в городе Потому что было много частей Много солдат Такое впечатление, что все это сократили Армии как таковой Не видно Не видно Помните вот э, События там в Грузии Они вот эти вот по трассе Дон гнали И я видел какие-то страны не, не это... Были хорошие, но были там машины там э, Перевозили танки, перевозили там Б, БТР Видно из центра, не оттуда, не, не там на Кавказе это было Отсюда гнали эту технику И некоторая из них была очень старая То есть они собирали ее по всей стране О том, что не хватает пилотов и пилотов Самолеты, типа, вот, как, знаете, у мультиша Кибальчиша То есть, есть ружья, но стрелять некому Есть там пушки, но там есть снаряды, но неком, нету рук Вот и, и тут похоже тоже Все подсократили, все по карманам распихали Вот это, наверное, этот шайгу там, заказ делит Ну, что это? Что это? И вы считаете, что современную китайскую армию они могут остановить? Ну, разве что э, ядерными ударами Но это же, наверное, как-то произойдет хитро, с подходцем А может быть и специально, что он чувствует, что кресло зашаталось Так сказать, в военное время Значит, надо э, как бы держаться Подкрутить всю оппозицию Вон, видите, шаман тоже скажут Китайский шпион с них станется так, Борщевский представитель Каганата. Ну, адвокат, он, наверное, хороший. Как я его знаю, как знака в этом. В этом. А как адвокат, кто его знает? Так, Войджер, как у художника дела? Художник в депрессии. Скажу я вам. В депрессии, но выходит. Так, немного феи, благодарю вас. Шаман предсказал, что народ будет свободным Но мы мы тоже, друзья мои Свободным это э, Не то, что мы как это, это нам надо еще заслужить Да, ролик Багатаря тоже не понравилось Что-то с ним не так Ну, друзья мои, знаете Как говорится Ну, на На, на на то мы и люди, чтобы каждый воспринимать по-своему Все там, знаете, осудили еще И кому-то понравился выступление Евгения, так сказать Офицера, силовика, который Как, как мы, вы помните, он приезжал в гражданском виде летом И получил некий артефакт в свое пользование И видите, прошло некоторое время Он, правда, для него, похоже, оно было непростым Судя по его виду И, то есть, он человек ищущий Тоже многим не понравилось А кому-то понравилось Я вам показываю разных людей И, возможно, еще каких-то людей я покажу вам То есть, они разные Они разные, но они идут разными путями К духовному развитию Понимаете, я хочу показать, что Пути очень разные И на, их, на них можно, как говорится, найти да уметь его вернуть обратно Так, квантовый уровень Они готовы войнушку устроить по договоренности Лишь бы на троне усидеть Согласен абсолютно с вами Абсолютно Вот они сейчас чувствуют Сейчас все что угодно Китайская угроза, угроза НАТО, угроза еще кого-то Здесь сейчас опять же каких-то найдут террористов Которые еще там, не дай бог, начнут что-то там что-то такое мудровать там взрывать и они скажут о тут такие дела тут вот мы там фсб чтобы отмазать себя начнет все что угодно Вплоть да знаете как мы понимаем для них домик взорвать с людьми ну ничего не стоит вы сомневаетесь в этом ну предположительно но защиты от них я не чувствую а вот так им не надо переходить Граница, пусть Путин врет Как всегда Ну понятно, что сейчас они там рассказывают о том Что они там медицины Что они победили вот эту эпидемию Они все это как его Все это сделали Но Да, вот Лара считает Что богатырю доверять можно и нужно А вы сами работаете, Сами поднимайте свой уровень энергетический Чтобы у вас был мистический опыт а доверять не доверять это вы смотрите это чувствуете в чем-то вам кажется это неправда а в чем-то правда знаете на этого богатыря между прочим он... очень много воздействий было магических черно- магических воздействий на самом деле и он то есть часто на людей талантливых вокруг них вот это вертится они вроде люди здравомыслящие абсолютно не думайте что это какие-то там а в жизни происходит, на них начинают вот что-то вешать какие-то, знаете, соседи, родственники начинают колдовать. И человек, здравомыслящий, который даже о колдовстве думать не думает, вот он его сталкивает его носом все время тыкает, и он вынужден заниматься вот этой вот мистикой, то есть это эти вот негативные люди толкают его на этот путь. И самое страшное, что поделиться с этим нельзя. Если вы пойдете, расскажете друзьям, знакомым, вам скажут, давайте куку ку, -ку какой-то. Вот и все. То есть тут разные вещи. А медики вам не помогут. Так, Марьям, пережим за шамана. Читаю: заговор в защиту шамана. Вся семья читает. Силен заговор шамана, кузнеца. Работаем мы по нему. Вот видите. Шаман-Кузнец, тоже там многие его Нуждают, что он там что-то там По бумажке читает, что он далеко А вот надо здесь Это все делать Знаете Всегда найдутся люди, которые Найдут огрехи Которые всегда пытаются вот Все подвести под свой шаблон Они вот считают, что вот там Этот хороший, а этот плохой И Если вы ему скажете, что А я думаю, что и это ничего, и это ничего и он будет вас что вы сумасшедший, все что угодно будет говорить Поэтому надо быть гибче В этом мире, в этой вселенной очень много неоднозначного Поэтому если у вас гибкое сознание, тогда вы с энергией можете работать Так, Лариса, я лично верю в богатыря Вот видите, то есть абсолютно противоположное мнение И это зависит от вашей чувствительности то есть не значит, что то, что не нравится вам, это, как говорится, не имеет права на существование В этой вселенной есть все Поэтому, друзья мои, надо вот гибко воспринимать Это не значит, что вы прям должны там всецело верить Но понимаете, что у каждого свой опыт И этот опыт может быть в разных мирах И здесь он воспринимается очень, ну действительно фантастично вы не понимаете, кто там, какие там гидры, какие там драконы, где этот, в сказках что ли Однако вот если вы, к примеру, научитесь выходить в астральный мир Вы можете там встретить любых чудовищ, абсолютно любых Но вы не выходите, потому что там страшно Вы не понимаете, что из своей кровати, вот во сне вы вроде скажете, ну это сон Да, сон, но осознанный сон когда вы уже выходите в астральный мир, когда вы реально можете испытать боль, можете даже умереть там. Они еще намерены шамана перекрыть. Ну да, шамана они боятся. Они его перекрывают. Потому что да, вот видите, то, что он, я же говорил вам, что он в последнее время работал с бубном все время. А что там? Вы сами знаете, что коротышка боится этого бубна. Боится? Боится Во дворце идут ремонтная работа Завелась там плесень, это не шутка Ну, ролик-то да Но вы понимаете, что плесень Это дело-то не в плесени Плесень уже завелась И они уже перестроили А сейчас, когда этот снимал Они сейчас вот за неделю, которая вот этот 100 миллионов просмотров уже Они за эту неделю нагнали туда работяг и ободрали их, вывезли оттуда все, что можно. И показывают уже стены. Но и говорят, что это не Путин, а это какой-то там... <смех> собирались гостиницу какую-то сделать, что какие-то бизнесмены. Но ну, мы их сказать не можем, кто это. Мы знаем, но не скажем. Вот эти все игры. А вот про Ледовый дворец там вообще ни слова. Какие там бизнесмены вдруг в хоккей решили поиграть. Мы знаем только таких двух, ну не бизнесменов, а, как говорится, этих людей, изображающих себя отцов наций так да ну вот видите тут вы богатаря обсуждаете ну значит для видения надо укреплять психику да дорогой олег шубин вот знаете потому что сумасшедшие дома полны людей которые Увидели что-то Вот если вы, к примеру, будете пьянствовать Или употреблять наркотики То в конце концов вы можете увидеть что-то Но это видение вас уничтожит А вот это алкоголь и наркотики Уничтожит ваше здоровье То есть вы убьете себя И попадете еще и в нижние миры вас эти бесы захватят Поэтому видение Вот почему надо действительно укреплять психику Чтобы вот эти вот вещи Которые вам могут показаться, что вот вы сидите дома, а тут у вас возникнет какая-нибудь такая страшенная физия И вы не, не, это, не упадете в обморок, а сумеете как-то с ней контактировать Тоже не начнете здесь там биться там, о стены и кидать в него что-то, разносить А как бы сумеете энергии, то есть вы, у вас психика должна быть очень адаптивной вы должны уметь, как говорится, поднимать вибрации Опускать их Для видения нужно укреплять психику Для этого и существуют и медитации И в чем-то В том, что мы не видим Это благо То есть, чтобы поднять Видение И свое, это надо действительно укреплять И физическое, и энергетическое И психику свою Реально, чтобы не сойти с ума Потому что те, кто Открыли видение, но не укрепили психику Оказываются часто пациентами психиатрических клиник Так Мистик страшно, боюсь начать видеть по-настоящему Да, да, друзья мои, это, это так Потому что действительно в чем-то это страшно И многие перекрывают из вас И осознанное сновидение Потому что страшно И видение Потому что вы говорите Внутренне, внутри себя Я не хочу видеть Я не могу это видеть Мне страшно Вот Поэтому В чем-то мы, мы сами отказываемся От наших способностей А потом думаем Этого не существует Нет, существует такое, друзья мои Существует такое О котором даже и Говорить-то То есть, если бы, друзья мои Вы узнали, что на самом деле Творится вот здесь вокруг нас Ну <coughs> Было бы Было бы крайне Нежелательно это, потому что На самом деле, этот мир Наш вот этот мир Ох Совсем не такой, к какому мы привыкли Так Есть ли еще ролики богатыря или а только один? Нет, есть еще два, два его выступления. Есть. К сожалению, не почувствовал благодать от богатыря. Ну, возможно, возможно. Знаете, если бы вот, дорогой Александр, вы, к примеру, ну хотя бы издалека Встретились с какими-то божественными силами Ну вот к примеру В энергетическом теле вы Пообщались бы с какими-то богами То Тоже часто благодати Вы бы не почувствовали А от некоторых было бы отторжение вообще резкое А если бы вы И с демоническими тоже То бывает это тоже вот Это, это крайне даже для здоровья Вредно Мистика, а как же жить, раз мир такой скверный Друзья мои, мир не скверный Он Просто мы живем, как говорится Вот в таком трехмерном мире И воспринять его, вот как говорится Как он есть, мы не можем Знаете, если рыбу Вытащить из воды И отнести вот, к примеру В путинский дворец И вроде там золото будет Ну, когда его еще не ободрали Золото будет положить на, на лучшее кресло, включить ему прекрасную музыку этой рыбе Как вы думаете, как она будет себя чувствовать? Она будет помирать, хватать ртом воздух и думать, это же ад здесь, я попала в ад Хотя это будет там, можно музыку благостную, какую то лютню там включить, арфу божественную, петь ему там хор, я не знаю, там Пятницкого будет ему петь и плясать. Лучшие какие-то блюда с запахами положит ему перед, перед носом. А рыба будет умирать. Вот, вот, понимаете это? Потому что она не может адаптироваться. Для, него, для нее хороший мир это вода. Может, может быть там с достаточно низкой температурой. О, мужские дела Предпочтел технику пьяного мастера Нервы раздали Ну что же Бывают и срывы Так что что же Не вините себя Так Доброй ночи Под дворцом Огромный поддерн Опять бункер Ну да Он любит сидеть в бункере Он любит сидеть в бункере Потому что боится за свой Тощий зад Да Шаман природы Да, часто люди, которые живут духом, выглядят странно Их считают ненормальными Согласен, немного фея согласен с вами Что это так Но знаете, вот самое истинное мастерство Когда вы можете притворяться, что вы нормальный Вот это искусство сталкинга Которое очень твердо Хотя вы, к примеру, знаете об энергии Видите энергию И понимаете, что все остальные слепы вы ведете, умеете вести себя так же, как и они То есть вы не говорите им Эй, постой, послушай, посмотри, что здесь творится Вы не, не делаете этого Вы как бы понимаете, что Сейчас эти люди не видят То есть надо искусство сталкинга постигать Чтобы не вы... Мистик как... Скажите, какие шансы, что не будет войны из-за этого Навального Джадмитрия? Дмитрия? Ну, друзья мои, согласитесь, что Навальный всколыхнул эту страну без него. Без него вот этого бы не было. А вы думаете, а как, а вот эти граждане до чего могут довести? Это же не Навальный доводит до этого, а эти люди, которые не могут навести реформы. Вот, Дэн Мо, богатырь, не в курсе в то, что он вляпался а Вы думаете, вы не вляпались? Мы все вляпались. Все воровали и будут воровать, как быть? Это должно быть какое-то действительно в чем-то народовластие, то есть должны быть механизмы разные. Не должен один человек решать за всю страну огромную. Не должен. Должны быть действительно разные власти, чтобы они Уравновешивали вот этот беспредел Чтобы на полицейских был Как говорится, на судейских был Чтобы можно было как-то все-таки Решать проблемы Сейчас проблемы не решаются Так Так, доброй ночи Надо отдохнуть да, друзья мои, сплю мало Потому что вот сейчас тоже Как говорится, надо будет Еще, еще и поработать Поэтому время сейчас Не до сна нужно, нужно работать Но Вика Помнит Помнит Ельцина Ну, друзья мои я, я помню я помню еще и Хрущева Поэтому чего <смех> Ельцина Так, да. так мистик, у меня лично для тебя Просто не знаю, как связаться Ну, на почту мне напишите, в конце концов С пометкой срочно Я редко письма читаю, но ваши прочитаю да, Мастеркард, какая там армия в колонии Ну, они осознанно ее развалили Они закрыли все военные училища Они сказками и этими Вот какой-то танк Армата А где он? Один какой-то экземпляр там где-то ездил Сейчас их не видно в войсках Где они? Где, где эти самолеты? Где они все? Нету То есть реально армию они развалили Они создали вот эту Росгвардию они создали вот эти вот ОМОН То есть армия против, а не за Поэтому что же Уважаемый Мистик, подскажите, пожалуйста Не сталкивались вы с треугольной белой печатью в районе груди Я, друзья мои, сталкиваюсь с таким количеством различных печатей Белая печать в районе груди но на сердечном центре, если она находится то знаю одного такого демона, навинно, но они бывают все-таки ну, похожи, некоторые бывают похожи. Так. Мистик почувствовал, что 31 будет зверство против народа Осуществлено, что скажете Друзья мои Ну, мне кажется, нужно энергетически тоже работать Знаете, работать Чтобы Предотвратить это Ну, хотя бы вот создавать вот это вот В, в стране вот эту обстановку Чтобы все это прошло мирно, желательно Без каких-то провокаций Владимир Владимирович все равно у нас молодец У каждого третьего иномарка пусть поддержана, А раньше в хрущевках Ну знаете, сейчас людей в бараках Еще больше Еще больше, поэтому это вся внешняя Картинка, вы думаете А эти, как говорится, машины Много ли они стоят Знаете, Сегодня она есть, завтра она сломалась У вас нет деньги, денег ее отремонтировать Поэтому молодец Что развалил промышленность Молодец, что развалил образование нет, он не молодец И все эти вот Картинки Это только картинки Что у нас вот есть какие-то супер ракеты Которые кого-то могут разбомбить Лучше бы у нас Были больницы, в которых лечат младенцев, они собирают им Ну вот Ден Мо Тут говорит, что шаман тоже Желтый с вопросом Знаете, дорогой Ден Мо Не надо делить Людей вот так вот по расам там, черный, желтый, красный, белый. Земля наша такая маленькая, на самом деле. Это такой один мир. И не надо даже. Многие тут считают, что он такой ключевой в этой, в этой галактике и в этой вселенной. На самом деле это всего лишь такая провинция. На самом деле. И многие говорят, что это прямо вот центр, центр. Нет, это далеко не центр. Совсем не центр. И в галактике столько этих миров И знаете, вот это вот Деление нас, вот здесь вот Людей, которых не так много Но вот это желтый Вот вы, может в следующей жизни Тоже будете Если вы, так Сказать, националист Тоже можете стать вполне Одним из тех, кого вы как бы Пренебрегали, презирали как-то Так что за бред несет Да, Валерий К Кузьмин а Вы тогда присутствуете И смотрите этот бред Не сумасшедшие ли вы сами Да Послушайте Местик Пригласите художника Хотя бы за кадром Чтобы его депрессия прошла а, то есть вы хотите интервью с художником Вам мало богатыря Вы хотите всадника апокалипсиса пригласить И поговорить с ним а Не пожалеете ли вы Боюсь я, что всадник скоро начнет рисовать картину И она будет не самой такой Поэтому... О, Алёнушка, зачем нам армии, если военный храм есть? Шойгу помолится и враг отступит Ну, наверное, он одевает, там ходит, одевает фуражку Гитлера И там, как там, эти нацистские эти, какие-нибудь приветствия говорит Да, Китай готов, зависит от ситуации Так это был тот самый человек, что приезжал летом Прямо два разных человека Да, друзья мои, это тот Самый человек, который приезжал Летом И, ну видите ну, Летом он выглядел лучше То есть жизнь Жизнь его потрепала Крепенько Мистик это болтун И ничто не понимает Безграмотно, дорогой Байрон Это Да, тут у нас появились такие А что вы тогда слушаете? Мистик, болтун, да Правда, я сегодня что-то маловато болтаю Но достаточно Чтобы, как говорится, у этого Байрона Такого мерзавца, который тут, тут мне тут что-то говорит Ну ладно, хрен бы с ним так, друзья мои, ладно Давайте Сегодня завершим Мы уже, уже час с вами разговариваем В общем-то Поддерживаем шамана Как только возможно Нашим намерением А кто не хочет поддерживать Да вот сидите у себя И нажимайте кнопки И осуждайте всех Я тут вижу все там и вам Навальный не такой И Шаман у вас не такой И эти у вас не такие Но зато вот Лысый Карлик у вас такой Шойгу у вас такой да. Наслаждайтесь Наслаждайтесь этими О, Мистика в дурку надо срочно Да, дорогой За это Удачу-то я вас заберу Заберу За обзывательство Имею право, демонические законы Забрать удачу чтобы было все честно. Ладно, друзья мои. Давайте на сегодня закончим. Посмотрим, что принесет у нас еще два дня впереди.